Здравствуйте. Сегодня я пригласил Наталью Владимировну рассказать о лечебной физкультуре. Она у нас вы сколько ходите уже? Почти месяц. Почти месяц. И вы так настраивались да, на то, чтобы идти? То есть думали, получится или не получится? Нет, я сразу все э, установлю. Расскажите, как, как у вас, э, как проходят занятия, какие ваши впечатления о них? Занятия мне очень нравятся, впечатления такие, что мы вроде бы что-то легкое делаем, но в то же время э, есть результат, угу. э, движение стало свободнее, двигаться стало легче, э, давление там исчезает. Э, нормализуется. нормализуется. Да вообще почти не пьют, денег нетки и ну вот видят у дольше могут видеть угу. спина не болит когда отдыхаю там воняю что-то делаю еще в общем вообще во всем теле как бы получается что подвижность легкость и удовольствие Спасибо большое. Хотя вроде ничего особенного не делаете, а опять вот это да? все происходит, что получается, что становится лучше, легче и радостней. Да? Спасибо большое. Пожалуйста. Приглашаем вот Наталью Владимировну, да, она, правда, настроилась, что ей надо... А почему вы пошли на лечебную конструкцию? А я давно хотела пойти в спортзал, но сначала решила на лечебную конструкцию. Причем я буду ходить не месяц, а... Второй, третий и дальше будет. Да? Мне Здорово. нравится. Здорово. Mm. Спасибо. Спасибо большое. Приглашаем тоже вас к нам на занятия по лечебной физкультуре.